Я включаю телевизор, я посы, хотя ты слышу, кто-то дэнсит на балу. А я время свое жду. Я губой, снова лезет, где программы грыгла блезень. Не могу я это слушать, скоро лопнут мои уши. Выбирай я ютуб, все друзешки, мои тут, смотрим, смотрим, мои видосы поднимаются, бабосы. Выбирай я ютуб, все друзешки, мои тут, смотрим смотрим, мои видосы, поднимаются бабосы. Нафиг телик я сказал, ничего не показал Снова этот самбоящик, я пинаю словно мячи. Выбирая я ютуб, для друзяшки майтуд Смотрим, смотрим мои видосы поднимаются бабосы